Друзья, всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим интересный проект, называется он Коин. На самом деле очень давно хотел с вами им поделиться. Проект был в стадии разработки и сейчас близится все к завершению, к логическому. И я думаю, сейчас самое время. Я сразу хочу взять акцент, что проект именно по нашей теме. Здесь будет у нас мастернода и постмайнинг. То есть ну, акцент будет на мастерноду, как обычно. И еще очень важно, стоит заметить в самом начале, скажу, что я, я мой друг, тот, кто занимается, я с ним говорю, что я, у меня есть помощник, мы будем заходить на этот проект 100%, я буду делать по этому проекту обновления, постараюсь сделать их каждые пару недель, и буду показывать, будем следить за новостями вместе, что и как у нас продвигается, тут в принципе цены довольно-таки адекватные, и... Меня больше всего радует то, что в самом проекте, в администрации есть русскоговорящий человек, да, который непосредственно занимает верх, если так можно выразиться, и очень долго с общаясь, внушает уверенность в то, что все можно инвестировать, и, в принципе, очень большая да, прозрачность проекта. В общем, мне все нравится однозначно, буду рекомендовать его вам. Давайте посмотрим, что вообще из себя представляет проект. Вот мы видим сейчас у нас сайт. Да? Сайт, к сожалению, не переводится, если переводится, переводится некорректно. Да? Но есть белая бумага, и там можно будет посмотреть, более подробно все расписано. Ну, в принципе, название уже все понятно, да, по названию, что это будет хостинг-платформа. И на самом деле, что хочу сказать сейчас вообще по текущему положению рынка. У нас таких платформ, которые непосредственно на блокчейне находятся, очень мало и, может быть, они и есть, но качественных и толковых, да, которые действительно работают, которые могут дать какие-то услуги реальные, их очень-очень мало. Либо проект появляется, появляется эта платформа, которая просто скамится в течение недели. Это не для нас. Я стараюсь выбирать качественные проекты, прозрачные, с нормальной администрацией, отзывчивой, которая всегда может помочь и точно не сбежит через неделю. Поэтому большинство проектов, которые я показываю, я участвую в них сам, и этот проект однозначно да. То есть этим летом мы зайдем сюда, плюс, очень большой плюс, что здесь цены очень актуальны. Тем более с нынешним курсом биткоина, по цене, которая сейчас продается в Мастернода, это очень вкусно. И можно взять, я надеюсь, что биток вырастет, все мы читаем новости, не хочу это произносить, но если биткоин вырастет, можно взять очень хорошие кси за короткий промежуток времени, Хотя считаю, что проект долгосрочный, долгосрочное вложение, потому что у них будет несколько этапов развития, то есть сначала это будет платформа хостинговая, далее это уже будет еще один проект, они дадут вскоре анонс по поводу него и также, о чем я говорю, что будет еще введена мастернода и она в принципе уже есть. Но меня больше радует, то, что есть платформа и платформа будет работать очень круто. На самом деле сама тема вообще хостинга, она актуальна всегда была, она актуальна есть и всегда будет, то есть мы знаем какое количество веб-сайтов вообще создается в день, это до миллиона в день, сами подумайте, и непосредственно платформа хостинга всегда пользуется спросом, поэтому наш проект всегда будет на плаву, и он будет держаться. Я не думаю, что здесь будет рушиться монета, так как всегда будет работать платформа, которая будет держать, грубо говоря, эту цену. Я простыми словами рассказываю, как это все есть. Мы видим по монетке у нас информацию спецификацию то есть название coin хостинг да тикет h6 tc алгоритм quark по и мастерноды естественно ну, по этой цене я даже не думаю что стоит смотреть в сторону POS майнинга мы сто процентов берем сразу мастерноду она стоит 03 биткоина это небольшие деньги ну как сказать небольшие не маленькие и небольшие, да, но можно взять вдвоем как минимум. Но я думаю, здесь награда очень будет хорошая. И опять же, то, что мы рассчитаем на долгосрочную инвестицию, мы будем неплохо зарабатывать. Она купится, я думаю, в течение. Если зайти сейчас на старте месяца, думаю, рой будет просто прекрасный. Мастернода будет стоить 1000 монет. Время блока 60 секунд. И мы видим распределение. Да, у нас 80 на 20. Мы однозначно отдаем свой глаз за мастерноду и берем непосредственно ее. Я говорю за себя, но опять же рекомендую вам. Так что сегодня все берем, покупаем по мастерноде. Я шучу, но все же. Так, видим. Награда у нас прямая, кстати, 1%. Минимальная, довольно-таки честная со стороны администрации и поддерживаю, их даже можно было больше взять поэтому, потому что платформа будет актуальна Но опять же вот мне почему понравилось потому что э, она однозначно будет пользоваться спросом а большой плюс то что это будет все анонимно это немаловажно объясню я даже могу пример привести быстро из моей жизни да мы размещаем свои сайты там где я работаю непосредственно я продажами еще занимаюсь и некоторые позиции нам просто запрещают производитель продавать, и он обращается вот к хостингу, да, где мы арендуем непосредственно свой домен, ну то есть где, где наш сайт размещен, и они имеют право вот пожаловаться хостингу, наш сайт просто блокируют, пока мы не уберем, например, товар, на который не имеем разрешения на продажу и так далее. Ну то есть нюансы на самом деле немаловажные, и вот здесь этого не произойдет. Так что если у вас есть свой сайт, или эти услуги вообще вам, в принципе, требуются, я думаю, здесь можно будет делать все. Это будет прозрачно, прозрачно в плане самого проекта, все будет выглядеть просто на высшем уровне. Так, ну это, в принципе, я думаю, все лишнее. Не стоит рассказывать эту воду, все. Так, что у нас по блокам? Смотрим по награду с первой позиции. 10... 10-тысячный блок у нас будет давать, но ну, в принципе везде идет награда на мастерноду. Я смотрю только сюда, не знаю, как вы, я смотрю только на мастерноду и однозначно, однозначно радуюсь этого и побыстрее хочу, чтобы все уже запустилось и у нас уже просто работала платформа в полном объеме и мы уже смогли начинать уже зарабатывать. Так, мы можем скачать кошелечек у нас на Windows, на Linux, на Mac. Здесь ссылочка на GitHub. Здесь у нас белая бумага, зайдете, посмотрите. Я думаю, не стоит осмотреть. Вот команда, команда открыта, это, опять же, большой плюс для проекта. С любым можете связаться, в принципе, в Дискорде я оставлю ссылку в описании. Вся команда доступна, отвечает очень быстро. И, в принципе, опять же, есть русскоязычный человек, который без какого языкового барьера вам пояснит любую вещь очень быстро. Они в онлайне 24 на 7 на самом деле. А здесь ссылочки на все соцсети, да, и посмотрите. У нас, если вы зайдете, вы почитаете, Это открывал часть белой бумаги, переводил, то есть э, они рассказывают про то, что, э, в принципе, что из себя представляет э, сам проект, для чего он нужен и так далее. Но я своим словам вам рассказал, я думаю, не стоит это все перечитывать. И опять же акцент на то, что платформа действительно будет толковая и она нужна, это актуальная тема сейчас в наше время, она и будет далее актуальна всегда. Это будет опять же на блокчейне, это будет анонимно, это будет очень быстро и еще большой плюс то, что это будет дешево, это будет стоить недорого, это размещение стоит просто, грубо говоря, копейки, по сравнению с тем, что сейчас предлагают услуги на рынке, да, неважно в сети, где вы находите. Этот непосредственно хостинг платформу любую, я думаю, Проще стоит обратиться сюда. В любом случае вы ничего не теряете, тем более за такую минимальную оплату. И думаю, не стоит это все перечитывать. Так, что еще я для вас открыл, хотел показать. Что я хотел показать. Хотел я показать эту монетку, немного статистики по ней, по ценам, по ну, примайн мы все обсудили. Здесь опять идет спецификация монеты, протокол и так далее. Скорость фиширования, примайн мастернода здесь понятно так здесь они рассказывают о нас что из проект который с открытым исходным кодом планирует хостингу индустрию в целом и не только так вот вот читайте вот немаловажный момент на самом деле как только первые два проекта созреет то есть это, э, хостинг платформа да и второй мониторинг инвестиционная платформа которая еще будет у них но ну, я не хочу сейчас забегать вперед я в будущем обновлении расскажу про это мы сейчас рассмотрим только платформу и в принципе Хочу сказать то, что здесь есть мастерно за эти деньги, которые они дают, это просто даром, потому что я думаю, цена будет расти однозначно. У нас был пресейл, к сожалению, закончился. Ну, цена не особо выросла, так что после пресейла, я имею в виду, не сильно изменилась. Так что это большой плюс, не буду об этом говорить и так далее. Еще, кстати, если почитаете в группе, там был небольшой сбой. Опять же показывает, насколько собрана команда, насколько быстро все устраняют. К сожалению, был сбой, но не только у них. На самом деле у многих крупных проектов, если вы читаете новости, были сбои, были хаки. То есть где-то кто-то сумел да, украсть монеты у некоторых проектов. Здесь, к сожалению, то же самое произошло. Но плюс да, здесь еще плюсы. Здесь это было все на самом старте. И поэтому перезапустили весь блок. Цепочку, те монеты, которые были украдены, они будут неактуальны. Так что сейчас с большей защитой, то есть вы будете безопасны на процентов, если будете владеть мастернодой, да, ваши монеты, то есть никуда не исчезнуть. по, по поводу этого вообще не переживайте. Я решил, что это нужно сказать, потому что в любом случае в группе вы это сообщение. Мне понравилось, что команда быстро среагировала, все исправили, все сделали, отнеслись к инвесторам, которые уже были очень лояльно, все вернули. То есть, ну не то, что вернули, то есть инвесторы также остаются, ничего не нужно платить. И это большой-большой плюс уже команде. Поэтому вот не мне нравится. я могу сюда смело заходить. Я, мои друзья и так далее. Я всем рекомендую, также рекомендую вам однозначно. Поэтому показываю сейчас только для вас это все. Так, здесь все понятно. Мы видим, что мы еще видим? Обмен информацией всего у нас э, по монетке у нас ноль ноль биткоина будет стоить. Цена в районе двух долларов, двух с половиной. Да, мастер нода активных уже есть 9 Цена мастер ноды ноль, три биткоина. М -м, просто курс вырос, немного цена в долларах может испугать кого-то. Я считаю, что большие деньги. Ребят, просто по, по косарю долларов скинулись, взяли и заработали деньги то у нас есть еще в калькуляторе прибыли. Я думаю, здесь не стоит сейчас смотреть. Плюс я по поводу постмайнинга. Конечно, его можно рассмотреть. Ни в коем случае я не говорю, что нет, нельзя брать монеты. Можно брать монеты, их нужно брать. но ну, по возможности накопить, можно постакать. Но все же акцент делаем на мастерноду и стараемся взять ее. Потому что я буду делать именно так. Смотрите, чтобы потом через месяц, когда я буду снимать видео следующее, где покажу прибыль, которую я получил, чтобы вы не расстроились всего лишь была цена 0,3 биткоина и еще большой плюс то что они залистились на p2p про да, и здесь можно безопасно и быстро купить то есть монету здесь еще стоит у нас присел, то есть можно взять здесь мастер ноду сюда нажимаем регистрируем сюда заходим покупаем то есть сейчас все на самом деле годные проекты все сюда подключаются и через непосредственно данную платформу мы все покупаем так что ребят я думаю но это можно закончить. Опять же, обновления ждите. Однозначно рекомендую проект. Захожу сам в него. Ждите обновления. Жду ваши комментарии в описании. Ссылочку на дискорд оставлю опять же в описании. Почитайте, что пишет вообще в группе. Задавайте вопросы. Пишите мне на почту. Ставим лайк. Подписываемся на канал, кто еще не подписался. До скорых встреч. Всем пока.